И здравствуйте, дорогие зрители, зрители моего канала, я продолжаю прохождение «Черное Сердце, Готика «Черное Сердце. Мы пришли, да, и дальше я пойду уже один. Хорошо, тогда будь осторожен в шахте. Спасибо вам. У меня багановая игра. Это бомба. Ладно, Сохранение. Но если честно, я в этот раз начитался очень сильно. И в этот раз, наверное, так же. Идите на юг. Так, загружаемся. Потому что у меня попанка подарит. Ито орки, тупые носороги. Да нас робот много этих. Да стреляешь же ты ты чё? Ущлепок? Да. 12 стрел, блин. Я только 3 запустил, и все, и он перестал стрелять. Зашибись. Бежим, по йорке. Иди нахрен. танцуем танцуй okay. давайте вот танцуем, танцуй танцуй танцуй танцуй танцуй пил повезло что не забаговали придурки идиунки Why is Да, я все где-то этих орков подкопит. Их больше, чем нас. А, Хильца. толпой опять да что ж вы такие наглые орки! идите в попаньку ой идите в попу говорю дураки давай давай давай давай давай сваливай ой ну отлично давай камон ну давай давай Надо их я не хотел морваться, вы ч ⁇ Кто ботит тут улой, вы ч ⁇ Да ну вот нафиг, а? И нафиг? А? Вы тупо орки, а вы тупо орки, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.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 Вот так, дорогие зрители, надо прикалываться надорками. Потерял, потерял, да? Давай. Оп, оп, оп, оп. оп. Давай, иди сюда. Что? Что? Что ты? Давай. Агар, агар, агар. Я с самого начала даже слабее тебя во много раз. Ты петух. Петушочек. А, а, а. Я какой-то... Лобачара просто в 3.15-3.20 уложил. Э, ты лох? У тебя лох? Э, лошара. Так. Где-то еще один быть должен. Опять. Похари, похари. Ой. Ой, вот она. А те тя тя давай кусаться. Давай, давай, кушай, пусть, пусть. Давай, кусь, кусь, кусь, кусь, кусь, куть, куть, куть. Куть-кусь-куть. Куть-кусь-кусь-кусь-кусь-кусь-кусь-кусь. Давай, давай, кто кого? Лошара. Лошата, мы контаграм. Дорогие зрения, друзья, я никогда так не пикалы. Но я устал и все равно приказываешь это суть такой моей жизни сейчас тренде знаете не быть не слабаком а сильным отчетом сейчас таки это смотри паладины, и я их убью Опа. <свес> <свес> Лошатами-контарами. Давай иди сюда. Ой. Ой, дураки. Ой, дураки. Почему его убивают так? Короче, сейчас тут кое-что произойдет. А, нет, не здесь. О, видели, видели, видели, видели, видели, видели, видели, они на меня всярли. Опа-опа, ты по ты, ты, ты, шофик. Ты, ты, ты чего? Эй. Вот что. О. Воины. В нем зрать даете, да? Звачку? А, это не здесь произойдет, раз, да? Эй. Вот как у вас там много, только я поговорил насчет этого всего. Там еще воркибу, да? Барбас. Угу. хотя Давай. Давай, Давай. О какой ты, о какой ты агрессивный! Ай, птик, птик, ай, попал! Да, ай, птик, птик, птик! Не ослабляю свое слабое место, убить! Лапа, лапа, -ла. лапа! -ла -ла. Отлично! За эти лапы лапы ты получаешь больше себе силы. Что должен быть один орк? Он сундучочек. Что там интересно? Белый. А, чешуять. Ладно, давайте отхилимся хоть чуть, -чуть. Где-то должно быть еще комана орка. Вот они. Не шаманы, конечно, а воины. Вот так, сразу двоих положил. А вот с этой я навряд ли про правлю. Ну давай попадай наш. Ну тут что-то. Игра так сделала, что типа он, они прям такие пипец сложные. Даже на начальном уровне можно укакошкать. Ну честно говорю. Я не прокачивал силу, даже смотрите вот. 23 силы. И навыков боя даже не прокачал. Такой вот интересный. Романы. <свистит> нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, я лопушочек не сохранился, да? Ну да, лапушочек я лопукнулся. Ну ничего страшного. Теперь мы знаем, что там саманы. Их убить, и все это тп туда к этому. И, и надо будет победить. Аккуратно все делать. Так, как раз... Восьминадцатый стрел, да? Ну вот так, дорогие зрители, я постоянно что-то делаю, контент для себя так пилю. Типа я сейчас как раз должен был элитного лавата убить и шамана. Отлично, да? Угу. <свист> Сейчас только выхожу, и Элита выходит по ней, да? О! О-о-о-о-о, он мне критонул! Ушел он! Элита! Жопа за Да? Элита! Жопа за Ой. Ой, это опа, у меня. У -у -у -у -у. Давай, давай. помадку, помадку, давай. Оп, оп, оп, оп, оп, оп. -то -то? Давай. оп. ты. Давай. Ну, так, почему? На тебя. Ну хм <смех> <смех> Орк, <смех>. ты чё? Элита? Заврыта. Эй, собака. Сукулу, сукулу, сукулу, хвадь. Вот так я махаюсь. Ухраняемся. И все. Улыбаемся и маши, дорогие герои, друзья. Улыбаемся и маши. сейчас шаманов убить и все будет он будет и пахнуть на очком я не знаю в серии уложусь скорее всего нет, нет. А -а -а -а. сглупил ну, вот, немножечко, давай махаться я родную пропашку, все, все кого-то Того кого зовут, Ну, как вам интересно было? Я убиваю в первый раз так хорошо, прям это идеально. Никогда такого не было. Ну, сейчас с паладинчиками поговорить и все. И уйду. Аббъек, ритуал 4 теперь должен потерять свою силу. я убил шаманов великая теперь наши магия для это деньги и так у нее нас возьми это деньги качестве награды так ладно что мне тут, награда трос не ваша награда тут хочешь улучшать ну вообще бы уголь там все это да бы магическая сила бы вернула а где уголь добыть я хрена узнаю кстати у тебя не было угля отключен ой дурак ой дурак ладно Вот все. наконец. Что дальше? Что дальше? Так. Я уже все подготовил. Пойдем к А Пойдем они да, хорошо. Вот он у меня сейчас учит доспехи. Давай сначала... Нет. <слух> Нет. <слух> У меня или у? у Гана, блин. Так, сейчас трепыхнуть, подожди. Ну а, туда. блин, ну туда ж, назад. А, ничего страшного, ну ничего страшного. Тяу, тяу, тяу, тяу. Хм. Так деган, надо будет ему вернуть. Лучше доспехи. Пойти свой лучший до спешки и все. А мы лучше этот чувачок Я специально это сделал, чтобы видите, ритуал, чтоб сейчас еще не начинал, чтобы туда подходишь и сразу хоп ритуал и прошел. Это конец будет игры. Я чуть, -чуть решил продлить немножечко гану отдать каким по факту. И все. Ган, ган ган ган ган Здорово, братан. Все, мы ему отдали. Он тоже доспех да? Да. Как всегда, в конце лучше доспехи лучше, Знаете, почему? Потому что сражение будет людским. Проспект я хочу жить, хп будет меньше убавлять, когда они будут попадать по мне. Ну. Там не всех орков тут перебили. на усрыли. Вообще по факту я должен был их убить, из-за этого амулета. Ну да. Какой мне, у меня датаспекер ремонт ну bueno, ладно мы еще оружие продадим немножечко чтобы он храничка может это все сразу можно просельфить дай бог что все сразу а Бонус к мане, так, жизненное сип. О, ну лучше нет. Вот старая кольцо было, теперь новая Ну что ж, теперь к Да, блин, да что ж такое? приступим сейчас сражаться будем зомби. Да, это зомби боятся огня. Видите, я не зря, а доспехи улучшил. Как думаешь, что это, наверное, конец? Вот так коротенький. Давай ты поймешь, падла. Вон падла. Вот у нас, все кончилось. Было тяжело, но мне мы это сделали. Как же сердце большие! Вот властно этому верю. Это конец. Это была отличная работа, сын мой. С таким людьми, как ты, кольцо воды сможет всегда сохранить. А, теп а теперь ты на надо вернуться к Ватрасу. Думаю, тебе есть что ему рассказать. Хорошо, да. Благословит тебя Аданас, мастер Ал. Мы смогли порогануть орков, но Уплываем, так. мы сможем взять демонов так, какое такое. Ну вот все, это конец. Да. Как вам этот мод? Поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. типа это такая концовочка and Не знаю продолжение этого будет. Нет, end. Ну все, на этом мы заканчиваем ролик. Всем пока. Всем приятного было просмотра. Увидимся в следующих сериях. Ну не этого конечно других готик. Всем до встречи и да. Подпишитесь на мой канал, если вам понравилась эта серия.